наших детей воскресного служения, которое называется «Две Марии». Две море и Сад пошли очень очень рано, но охрану не нашли. Было очень странно. Большой камень в стороне. Ангел светлоликий ожидает тишине с новостью великой. Эй, у вас, похоже, стресс? Вы чего? Дрожите. Пустой! Иисус воскрес! Кифе, расскажите всем его ученикам. Хватит плакать, нет слезам, радость им несите. Зайдите на поезд домой, и на вообще скажи, Иванов редко, Ой-ой-ой, вот это отделяй. Но придет в их дом Иисус в новом славном теле. И спадет огромный груз в том святом апреле, рыбу скушает и мед, даст потрогать раны, проповедовать пошлет в города и страны, и пошлет в святом огне с неба силу духу, и пойдет по всей земле Божья движуха. Если веришь в высший хлаг, Бог твое спасение, сделай к небу первый шаг в это же мгновение. Он ответ на твой вопрос. Оцени прощение Божие со Иисус Христос, наше воскресенье. воскресенье.